В Казанском федеральном университете прошли съемки клипа Саиды Мухамедзяновой, участницы второго сезона шоу «Голос». Основная задумка клипа – донести до зрителей тяжелую историю двух любящих людей. По словам девушки, это последняя часть трилогии, которая снимается в ленинской аудитории Казанского университета по мотивам произведения Фатиха Кареми «Мурзы Казыфа что в переводе означает «дочь Мурзы Фатима». Это история о любви, и мы почему выбрали именно эту историю, так как она подходит под наш временной промежуток, это начало 20 века. Сейчас я нахожусь в костюме э, девушек-гимназисток э, высших женских курсов. Вот, поэтому нам нужна аудитория, чтобы заснять именно э, учебный процесс. Первая часть трилогии показывает историю любви девушки из богатой семьи и бедного парня. Та самая ситуация, когда из-за неподходящего социального статуса родители становятся против союза молодых. К тому же парень работал в их доме садовником, что непозволительно для связи с девушкой. Клип заканчивается на том, что отец выгоняет возлюбленного дочки из дома. Предполагалось, что это и будет завершением всей истории, но потом появилась идея ее продолжить. Так и появилась вторая часть. В ней создатели показали тоску девушки по возлюбленному из рождения новой сюжетной линии где отец находит новую партию из богатой семьи заканчивается часть на побеге дочки из семейного гнезда третья часть я уже попадаю как раз таки я сбегаю из дома с письмом с рекомендацией и попадаю в женский курс вот, вот этот же, высший женский курс где учатся девушки получает Образование. Все закончится хэппи Это вот большой спойлер. Саида Мухамедянова успевает буквально все. Девушка учится в Казанском федеральном университете, участвует в студенческой весне и дни первокурсника. А параллельно с этим становится восходящей звездой эстрады республики. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универ -Ньюс.